Всем привет! Еще один лайфхак из арсенала строителя. В ремонте квартир всегда наступает такой момент, когда черновой этап подходит практически к концу и вот вот уже начнется чистовой этап, но тем не менее где-то стенка не может быть, где-то в общем нужно сохранить маяки. Вот. И ставить их некуда, потому что в в этом э, моменте уже полы должны быть чистыми, уже получается заносят материал и ложить их некуда, и они хрупкие, и не могут сохраниться. Вот и постоянно пытаются вот так поставить какие-нибудь стенки, они из за этого портятся. Так вот, э, что делаем мы? Вот в нашем варианте у нас осталось оштукатурить только входную группу, а мы не можем ее оштукатурить, потому что мы хотим занести вначале весь профиль картон, а потом только установить дверь, чтобы не подзаработать. Так вот, нам понадобится Шуруповерт и два самореза. Шуратурка еще не шпаклевана, поэтому это как раз таки тот, тот так сказать, случай. Мы просто берем. И маяки просто ставим вот так. Все. Никогда в жизни с ними ничего не случится. Их никто не сможет случайно погнуть. Они сохранят свою, скажем так, ровность. Ну, вот такой вот небольшой секретик, я думаю, поможет многим строителям избежать лишнего похода в магазин из-за двух майков, которые стоят копейки, а время на них потратить нужно много. Всем пока!